Здравствуйте. Сейчас вот мы наблюдаем, как самочка кормит своих детей. Кормят они малышей переваренной пищей, поскольку они еще не очень хорошо умеют сами ее переваривать. В выкармливании птенцов участвует не только самочка, но и самец, что очень важно. Поэтому рассаживать птиц во время гнездования и выращивание птенцов ни в коем случае нельзя. Птенцы начинают учиться летать и выбираться из своего гнезда в возрасте 5-6 недель это, конечно, по-разному, но срок приблизительно такой. Скоро у них внутри клювика будут исчезать вот эти метки, которые я вам говорила, на, на клювике белые точечки, и клювики начнут становиться оранжево-красными. Френчики активно себя чистят, поскольку это очень чистоплотные птицы, они друг друга чистят, вычесывают. Поэтому в клетке этих птичек всегда должно быть очень чисто. Что, хочу, что я хочу добавить еще по поводу рациона, то что вот, ну, сейчас уже дело к осени. Яблочный сезон заканчивается. Что же можно давать птичкам? С вами я сейчас в основном даю бананы, поскольку бананы у нас есть круглый год. По поводу поддержания температуры в комнате, хочу сказать, что в комнате не желательно проветривать во время насиживания птенцов и яиц, поскольку птицы могут простудиться. Особенно это опасно для малышей. Ну, вообще амадины сами по себе не любят сквозняки. Но в случае, если уж вы решили проветрить, и в комнате стоит клетка со взрослыми амадиными, их можно накрыть. А вот маленьких, к сожалению, это может не спасти, они могут простудиться, что будет губительно для птички. Поэтому в комнате желательно не проветривать. Можно использовать небольшой вентилятор, Но нельзя делать так, чтобы было очень холодно. То есть на небольшую мощность можно включить вентилятор. А в случае, если в комнате очень холодно, надо поддерживать температуру около 23-25 градусов. На птенчиках мои птички уже не сидят, поскольку птенчики могут сами поддерживать температуру, они уже оперились. Вот эти попытки взлететь. Принцы учатся полету сами, самостоятельно. Родители особо как бы, их не обучают. Сейчас главная задача родителей – это прокармливание принцов. Они пока похожи на маленьких воробушков все такие. Пушистые, серенькие, но это еще у них пух. Они поленяют какие-то станут более яркие, у мальчиков появятся щечки, появится вот эта рыжая полосочка в белую крапинку. И птенчики наши еще изменятся. Что хочу сказать, то что если... Ну... Вот во время вылета птенцов очень важно соблюдать правила, желательно им поставить жердочку рядышком с гнездом, чтобы они могли пробовать на нее садиться. В первое время они будут просто садиться на жордочку и на ней сидеть. Только после этого уже начнут полноценно летать и перемещаться по клетке. Гнездо чистить с пенечками нежелательно, поэтому гнездо мы оставляем и не трогаем все это время. И только после вылета птенцов, когда они уже почти перестанут в него заходить, мы можем вынуть гнездо и почистить. Малышей желательно отсаживать от родителей после того, как они заканчивают их прокармливать, чтобы родители во время постройки своего нового гнезда не стали выдергивать из них пух. И иногда бывает так, что родители начинают дерутся, драться со своими Малышами, поскольку считают их за чужеземцев, что они вторглись на их территорию во время укладки. Поэтому после того, как родители заканчивают выкармливать своих птенцов, их обязательно надо будет отсадить. Что хочу сказать по поводу размножения. Скрещивать братьев и сестер для размножения нельзя. Поэтому, если вы собираетесь разводить им один, вам нужно будет Обязательно мальчика одного от одного рода, девочку от другого. Но ну, можно, конечно, сделать так, то, что э, папа может спариваться со своими дочерьми. Это как бы, единственный момент, когда может быть связь родственная между принцами и их отцами во время размножения. Мальчик у нас до сих пор гнездо строит. но ну, это такие нюансы, что э, мальчики строят гнездо в течение всего высиживания яиц. И принцов, и во время вылета принцов, он тоже конструирует гнездо, как-то его улучшает. Поэтому Гнезда у нас постоянно меняет свой вид. Периодически, конечно, стенка у нас падает задняя гнезда. И папаше приходится ее поправлять. Это, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать о зебровых амодинах и их размножении. Всем спасибо за внимание.